Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питэ Горбатюкс. Сегодня у нас урок номер 119, и его тема – английские слова сам, any, no. Итак, первое слово – сам. Это слово употребляется только в повествовательных, только в утвердительных предложениях. Как оно переводится? Оно переводится буквально НЕМНОГО, НЕСКОЛЬКО или СКОЛЬКО-ТО. Ну, например, У меня есть несколько хороших друзей. I have some nice friend. У меня есть несколько интересных книг. I have some Interesting books. У меня есть немного минеральной воды. I have some mineral water. Uh, у меня есть немного сахара. I have some sugar. Второе слово. Any. Буквально также переводится немного, несколько, сколько-то. Оно употребляется только в вопросительных предложениях. Когда мы задаем вопрос У тебя есть друзья? Do you have any friends? У тебя есть какие-нибудь друзья? Do you have any friends? У тебя есть какая-нибудь интересная книга или какие-нибудь интересные книги? Do you have Any interesting book? У тебя есть э, немного минеральной воды? Do you have any mineral water? У, у тебя есть какие-нибудь парки? Или здесь есть какие-нибудь парки? Do you have any э, nice parks? Дальше, третье слово, no, оно употребляется для отрицаний. Отрицать можно при помощи частиц do, does и прошедшего времени did с отрицанием not, а также элемента будущего времени, в будущем времени, will. Ну, например, у меня нет никаких друзей. Как мы отрицаем при помощи частиц do, does и did? I don't have... I don't have any friends. Я не имею никаких друзей. В сочетании идет части с do, does, did, с any. У меня нет никаких друзей. I don't have any friends. У меня нет никаких интересных книг. I don't have any interesting book. У меня нет никакой или нисколько минеральной воды. I don't have any mineral water. Чувствуете, как идет сочетание? Кроме того, отрицать можно не только при помощи частиц do, does, did и слова any. Немного воды, немного друзей, немного книг. Но и при помощи no. Слово no. И как мы будем отрицать? У меня нет Друзей никаких. I have, я имею, дальше, no, никаких, friends. I have no friends, я не имею никаких друзей. У меня нет никаких интересных книг. I have no, у меня нет никаких, I have no interesting books. У меня нет никаких интересных книг.